В среду, 16 июня, Владимир Зеленский дал интервью зарубежным СМИ, в которых, в частности, поднимались вопросы российско-украинских отношений, возможности прямого диалога между главами Украины и России и развития ВСУ. Зеленский полагает, что его встреча с Путиным обязательно состоится, но он недоволен нежеланием российского лидера обсуждать ситуацию в ЛДНР, Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно указывал на то, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. И для урегулирования проблемы Киев должен вступить в прямой диалог с лидерами ополчения. Украинский президент при этом в привычной манере обвинил Россию в участии в военных действиях на стороне ополченцев и в оккупации Крыма. Он призвал Путина положить всему этому конец, фактически поставив условия главе РФ. Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет, подчеркнул Владимир Зеленский. При этом Зеленский пригрозил, что если Запад перестанет поддерживать Киев в его борьбе с сепаратистами, Украине придется создать самую мощную армию в Европе в технологическом и кадровом отношении. Вместе с этим украинский лидер посетовал, что таким образом граждане его страны вместо мирной деятельности будут заняты наращиванием военного потенциала. Это может негативно отразиться на развитии экономики и других сфер. По мнению президента Украины, его страна сейчас воюет за принципы, декларируемые европейскими военно-политическими институтами. Если европейцы откажутся от вмешательства в дела Украины, по периметру ее границ могут возникнуть новые региональные конфликты.